Добрый день! Меня зовут Александрушкина Татьяна. Я проживаю в городе Нижний Новгород, участвую в проекте инвестиционного центра «Павловые партнеры. Федерация» и являюсь представителем по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Мы занимаемся тем, что покупаем любое имущество по выгодным ценам на государственных аукционах. Чем мне нравится этот проект? Прежде всего тем, что мы работаем по всей России. Во-вторых, я не работаю в одиночку, я работаю в команде, благодаря которой я чувствую поддержку за спиной в любом вопросе что здесь нет рамок, здесь есть колоссальные возможности, как для клиентов, так и для нас. Последняя моя сделка – это поиск и покупка ликвидного имущества для клиента. Ему было предложено 7 вариантов, из которых был выбран в итоге земельный участок площадью 1340 квадратных метров с автогаражом площадью 820 квадратных метров в Иксунском районе Нижегородской области. Рыночная стоимость такого объекта составляла 1 270 000 рублей, а этот объект мы купили на последнем этапе всего за 117 тысяч. На сегодняшний день я закрываю сделки и имею потом входящих клиентов с комиссионными 10% от суммы сделки. Я очень довольна, что участвую в проекте Федерации, всем рекомендую. Нам нужны партнеры по всем городам. Присоединяйтесь!